Следующая концепция, которая входит в мою систему по созданию капитала в 1 миллион долларов за 8 долларов в день – это цена и ценность. Откуда это можно взять, где это можно прочитать? Бенджамин Грэм – разумный инвестор, учитель Ворона Бафта. То есть Баффет делал все, как Грэм завещал и стал миллиардером. Да? То есть цена и ценность. О чем говорил Бенджамин Грэм? Вы всегда должны понимать. Цена, которую вам нужно заплатить за актив, ценность, которым этот актив обладает. Предположим, пример с той же самой коровы. Да? То есть у вас есть 10 тысяч рублей. Условно, вот вы пришли на рынок, стоит три коровы. Одна корова дает 5 литров молока, другая корова дает 10 литров молока, третья корова дает 20 литров молока. Опять же, возьмем условно, 1 литр молока стоит тысячу рублей, просто чтобы было условно считать. То есть у одной показатель, и все стоят по 10 тысяч рублей. Вы берете 10 тысяч, делите на 5, получаем 2. Ну, то есть, по сути, сколько литр молока у нас стоит? 1000 рублей, чтобы легко было считать. Одна корова дает 5 литров молока. То есть, получается, она должна дать 2 литра, и вы окупите свое вложение в корову. Вторая дает 10 литров молока. То есть, вы берете 10, делите на 10. Ну, то есть, за одну дойку она, соответственно, себя окупит. Первая окупит себя за две дойки вторая себя окупит, дает 10 литров молока за одну дойку, а третья, соответственно, себя окупит, которая дает 20 литров молока за половину. И после, даже с одной дойки вы уже 100% заработали. Это вот вопрос цены и ценности. У нас, к сожалению, да, ментальность люди не смотрят на ценные бумаги, на объекты для инвестиций вот именно с позиции цена и ценность. Какую цену я заплачу по сравнению с той ценностью, которой она обладает? Допустим, я вот жил в Москве, да, человек, собственник, который сдавал мне недвижимость, он сдавал мне четырехкомнатную квартиру 200 квадратных метров, которая стоила 100 миллионов, он сдавал ее за 135 тысяч рублей в месяц. То есть у него вот этот вот показатель цена и ценность, цена 100 миллионов, ценность 1 650 тысяч, этот показатель составлял 68. То есть он должен сдавать эту квартиру 68 лет для того, чтобы окупились его вложения в эту квартиру. При этом я покупаю, допустим, акции, у которых показатель составляет всего лишь 2,5. То есть за 2,5 года есть акция сетевой компании, где у нее чистая прибыль, размер чистой прибыли этой компании окупает вложение за 2,5 года. И она еще платит дивидендов под 10%, направляя 25% прибыли только на выплату дивидендов. То есть, если она все 100% направит на выплату дивидендов, у меня дивидендная доходность, соответственно, составит 40%. И вот это, соответственно, задача искать такие, то есть, постоянно задаваться вопросом, а какую цену мне нужно заплатить за актив и какой ценностью этот актив обладает, да, по сути, каков срок окупаемости. Это тоже немаловажный фактор.